Дорогие болельщики, мы ждем вас на матче Спартак-Амкар. На нашем замечательном стадионе открытия арены». Ждем вас в воскресенье. Придощитить Спартак. Приходите на матч в Нам очень нужна ваша поддержка. Каждого поддержка. До встречи на стадионе.